Привет, аудитория. 22 января в воскресенье пройдет 275 номерной турнир UFC с целыми двумя титульными боями. Рекомендую к просмотру. Ну, на очередь у нас прилимный бой турнира в полутяжелой весовой категории между Полом Крейгом и Джонни Уокером. Пол Крейг 35-летний боец из Шотландии. Провел в профессионал 20 боя, 16 из которых одержал победы. В одном бою было зафиксировано ничья. Это односторонний боец, является односторонний, развитый боец, является базовым джиттером, на что в принципе и делает основной упор в своих боях. На протяжении поединка ищет шанс перевести бой в партер, где у Крейга достаточно навыков для того, чтобы накинуть болевой или в душку, что приводит к его досрочной победе. Не сказать, что у него техника переводов на высоком уровне, но, тем не менее, ввязываясь в борьбу, ему не обязательно выиграть и занять позицию сверху. Достаточно просто упасть вместе с противником в партера и уже там искать путь к досрочке. Ну, что у него, в принципе, частенько получается. Полс отметил таких именитых оппонентов, как Магомед Ангелаев, Никита Крылов, Джимал Хил, Мауриси Аруа. Хотя боюсь, с ними он шел андердогом. Кроме того, Ангелаев и Крылов не сказать, что проигрывали ему в навыках работы в партере. Такая тактика шотландца дает плоды, ну и он этим пользуется. В крайнем бою проиграл он Волкану Уздемиру решением в очень скучном бою. До этого Пол шел на стрики из четырех побед, ну и несмотря на свою однобокость, в Крейг входит топ-5 полутяжелого дивизиона. Его соперник Джонни Уокер 30-летний боец из Бразилии. Провел в профессионалах он 25 боев, 18 из которых одержал победы. Можно назвать этого бойца разносторонним. Есть у Джонни неплохие навыки стойки, стойке. Отличается он непредсказуемым стилем ведения боя. Также имеются определенные навыки в борьбе и партере. И вот эти навыки как раз таки хорошо дополняет природная физическая мощь бразильца. Уокер предпочитает свои бои проводить стойки, а борьбу больше использует в оборонительных целях. Первые свои три поединка в UFC Джонни выиграл яркими финишами на первых минутах и многие ему пророчили большое будущее. Но на пути стал Кори Андерсон, который показал пробитость подбородка Джонни, отправив его в стоячий нокаут уже в первом раунде. После этого боя у бразильца было еще Три поражения от Никиты Крылова, Тиаго Сантоса и Джамала Хилла, где Уокер выглядел, ну, скажем так, ужасно. Правда, между поражениями была одна победа против Райана Спена, где Спен э, перебивал Уокера, потряс его. Зачем? Потом он зачем-то полез э, переводить бразильца на конвас, э, И в этот момент Джонни накидал Райану локти в голову, отправив в нокаут. Не сказать, что это заслуга Уокера, скорее тупость Спена. В крайнем бою победил приемом ее к Ну, в принципе, что все можно перейти к бою. В интерпретации преимущество будет на стороне Джонни Уокера в размахе рук на 15 сантиметров в росте на 6 сантиметров и в размахе ног на 3 сантиметра. Учитывая стиль ведения боя, это будет весом преимуществом Уокера, что позволит вести им бой на дальней дистанции и не подпускать коллег в клинч. С другой стороны, навыки борьбы Крейга не называют топовыми, и бразилец вполне может справиться с ними, на мое мнение. Уокер за его карьеру в основном проблемы испытывал от тяжелобьющих соперников, нежели чем от грэпплеров. Конечно, если бой зайдет в партер, то шансов будет больше у Пола. Но до этого партера Крэгу нужно будет пройти через достаточно мощные, быстрые и непредсказуемые удары от Джонни в стойке. шландец уже не раз отлетал в нокаут в первом раунде, а Окер не раз за такое время отправлял своих оппонентов спать. В этом бою буду пробовать ставить на кого-то кого-то бразильца. Пол во всех своих боях ищет финиша Джонни, понимая, что вполне может нокаутировать Крейга, вряд ли будет бегать от него по октагону, боясь перевода. Очень вероятно, что бой не дойдет до решения судей. Кто собирает экспресс, может закинуть вариант досрочного окончания боя в копилку. Ну, как вариант, можно еще присмотреться к победе Уокера. Ну, это более рисковый вариант именно вот в, первых, в первой половине боя нокаутом. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Влажу обычно в субботу или в пятницу вариант ставок на другие бои. На этот бой. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. А также подписывайтесь на YouTube канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, пока до следующего видео.